Младенцы спят до 17 часов в сутки. Школьникам требуется больше сна, чем подросткам, а подросткам нужно больше, чем взрослым. В среднем общее количество сна уменьшается с возрастом на 10 минут за десятилетие. Наши потребности во сне меняются, как и наш циркадный ритм, который определяет, когда мы чувствуем бодрость, а когда чувствуем усталость. В 20 вы, скорее всего, будете совой, предпочитающей вечерние часы раннему утру. Но уже к 30 годам у большего числа людей появляется склонность раньше ложиться спать. Пожилые люди просыпаются в среднем 3-4 раза за ночь и раньше утром. Сон жизненно важен для здоровья, поэтому независимо от возраста соблюдайте общие правила гигиены сна. Избегайте поздних приемов пищи, ограничивайте вечернее время на телевизор и телефон. Это поможет вам быстрее заснуть и получить более спокойный сон.